Привет, дорогие подписчики, я также случайно зритель, зашедший на мой канал. Сегодня мы подводим итоги ежемесячного конкурса активности на канале YouTube. Чтобы принять участие, надо под определенным видео, в начале которых я об этом говорю, поставить лайк, написать комментарий, желательно с указанием игрового ника, чтобы я вас долго не искал. Ну а теперь давайте перейдем к самому конкурсу. Так, это у нас видео, в котором я высказывал мнение, что лучше 113 или вз 1115 пятая моделька. В этом месяце у нас три э, видео было. Максимум 5 видео, в которых я разыграю того пятьсот голды в месяц. Так, и победитель у нас становится Леха Панфилов. Всем бобара! Давайте скопируем его игровой ник. Отлично, один есть. Так, во втором видео я рассказывал. Мои впечатления от танка в бургере. Копируем ссылочку. Так, эту музычку берем. Отлично. Один победитель. Есть стадия да, по панфилов. У нас активный участник ВКонтакте. Так, ну, тут уже просмотров гораздо больше. 200 300 Так, и. Артист. Мне два раза по 250 голды выпало. А, ладно, запишу пока с ютуба. Ник. Угу. а там уже разберемся как найти нам этого артиста так ну и крайне мое видео это как говорится я рассказал всю правду Защитники защитнике об объекте 250 у он У меня, у меня он в ангаре есть и мне он кстати очень и очень нравится один из моих любимых приемов но ну, давайте сейчас все-таки перейдем к самому важному это кто же у нас третий победитель А тут что-то у нас задумалось да? Обязательно не загрузилось Ладно загни все, прогрузилось 498, отлично 36 участников Давай, участников. Давай, давай Ну, интернет Ну, Так, зло. Так, подключай загни загни загни загни загни загни загни Давай, давай, я тебя тебе верю Да что ж ты будешь делать Ну давайте перезагрузим страницу Ну мало ли что случилось Отлично Вроде прогрузилось, поехали еще раз И победителем становится Андрей Журавлев Хороший танк, согласен Локомотор ну все, три, три победителя у нас есть. Еще раз напоминаю, это активность раз в месяц. То есть в течение месяца будет каких-нибудь 5 случайных видео, в которых я говорю о том, что это видео участвует в конкурсе. Надеюсь, вам понравилась данная активность. Ставьте лайки данного видео, подписывайтесь на канал, а главное, переходите в группу ВКонтакте. Всем спасибо за внимание, пока-пока.